здравствуйте хочу показать вам результат что у меня получилось как я наращивала корни у своей орхидеи моя орхидея посмотрите на кого она похожа это можно сказать не орхидея была а кусочек тряпочки листочки она сбросила тургар потеряла в общем никакая можно было бы ее просто выбросить но я решила за нее бороться. Борюсь я уже давно. Посмотрите, результат. Проявляется зеленый листочек. Ой, корешочек, извините. Видите? Я очень рада этим результатам. Тургор она не набирает, но... Корешочек начинает пускать, и шейка перестала гнить дальше. А сейчас я вам расскажу, как я добилась такого успеха. Посмотрите. Я купила реанимашку, как вы все знаете. Если кто смотрит мои видео, я все время экспериментирую с реанимашками. Ну, люблю я это дело, спасать орхидеи. Что я могу сделать? Здоровую орхидею можно купить, сидеть и любоваться ней. Но у меня желание помочь таким вот умирающим орхидейкам выжить. И я стараюсь, применяю все силы. И, конечно, трачу деньги на препараты. Вот этот, например, препарат Он мне очень помогает. Это HB101. Он мне во всем помогает. Ним я спасаю все свои орхидеи. Я беру одну капельку этого препарата на литр воды, капаю в водичку и реанимирую свои орхидеи. Сейчас конкретно расскажу про эту орхидею. Э -э стояла она у меня в этом препарате, вот водичка. На литр воды я разбавила одну капельку, налила воды. Затем орхидейку она очень-очень-очень вялая. Я ставлю вот таким образом. Три дня она у меня стоит эм, шейкой, дотрагиваясь в водичке. Не полностью погружена, а <свы> слегка вот так, как вам показать. Сейчас покажу, вот так дотрагивается. Стакан жалко мне непрозрачный. Ну, ничего, видно. Вот до сюда вода, и она кончиком дотрагивается, не сильно. Затем три дня я ее ставлю вверх ногами листочком. То есть верхняя часть шейки просыхает, а листочек питается. И затем обратно. Прошло три дня. Вот так водичку струсила и ставлю вниз. И таким образом у меня получается, вот видите, из такой э, тряпочки уже можно было бы отправить ее в Орхарай. Ни листочка нет нового, ничего, корни, стволик почернел, но она у меня хочет жить, вот видите, проявляет признак жизни. Значит, мне удалось ее спасти. Я очень рада этому. Другие препараты я не применяю на этой орхидейке. Только HB101. Если кто хочет попробовать, по попробуйте. Если не верите, не пробуйте. Я никого не заставляю. Я просто показываю свои результаты, которым я очень-очень рада. Посмотрите. Я прям не могу нарадоваться этому корешочку, прям ним любуюсь. Хороший результат. И сейчас я вам покажу другие орхидейки. Рени Машечки тоже применяла этим препаратом, поливала. Сейчас я это уберу в сторону. Вот посмотрите, орхидеечка. Это белая орхидейка с пес... С пятнистыми листиками. Я ее купила тоже как реанимашка. Она была очень-очень зачуханная. в этот листочек что-то на нее или погрызла. Не знаю, уже от вредителей октарой пролила. Но она пустила, смотрите, цветоносик. И посмотрите, какой жирный корешочек она пустила. И все ей нравится. Она стояла у меня в воде. А это я ее вчера посадила на дно керамзит. Вот, видите, корешочек, чтобы было видно сбоку. И сверху кору сухую поставила. Я ее еще даже не поливала. Она у меня стояла в препарате. Это я только пересадила. Вот, посмотрите, результат. Она, конечно, не такая была вялая, как э, там моя орхидеечка. Но ничего. Видите, как она выжила шикарно? Какой она шикарный пустила цветонос. Будет цвести белыми махровыми цветами. Не очень э, крупные. Они такие, ну их очень много. Я не знаю, как это. Мультифлора называется. Да, мультифлора. А сейчас я вам покажу вот э, орхидейка, которая я неудачно отделила от мамки и она тоже нарастила мне корешки это я тоже ее посадила одновременно с этой орхидейкой тоже на дно керамзит, сверху кора, еще не поливала вот видите, это я держала ее в этом растворчике и она тоже вот корешочки хорошие пустила, листочек растит это все реанимашечки Видите, они хорошо себя чувствуют. Сверху я поставила сухой, абсолютно сухой мох. Это живой, это не сфагнум мох, а живой. Он просто почернел уже, так как прошло время. И он изменил свой цвет. Вот такие реанимашечки у меня дома. А это сама мамка, которой я отделяла вот эту детку сорт называется кимоно я отделила прикорневую детку она пустила новую детку из центра роста у нее было загнит загнил центр роста я ее лечила долго спасала и она решила продолжить центр роста и пустила цветоносик посмотрите какой хороший она мне тоже зацветет то есть эти листочки уберутся старые. Этот уберется, и можно будет посадить ее немножко глубже. Я ее не пересаживала. Там корешочки есть у нее. Не хочу двигать, потому что одной рукой все Сейчас все поломаю. Тем более она опустила цветонос. Корни она вот жирные пускает. Хороший, воздушный какой корешочек. Спустила вверх куда-то, как гадючка вверх пошел. И вниз спускает корешочки, тоже воздушные. Крепкое растение. И так у меня получилось два растения одного цвета. Вот кимоно. Это неудачно отделенная детка. А неудачно отделенная, потому что она была прикорневая. Сильно глубоко зажата. На ней было три корешка. Но я ее как-то отделила, и остался один корешок. А остальные корешки остались на мамке. Но она все равно выжила. Посмотрите. И пускает новый листочек. Думаю, она быстро зацветет. Это цветунья. Сорт хороший. Он такой красный, пятнышками красивый сорт. Когда вот зацветет уже эта деточка я вам точно сниму и покажу видео. Вот смотрите, какой прелестный цветоносик уже. И она быстро их пускает. Э, это растение я тоже стараюсь раз в три недели удобрением не поливаю, а поливаю препаратом HB-101. Так как я развожу этот препарат для своих реанимашек, тех, что покупаю новых, и для ренимашек много не надо, как видите, чуть-чуть же им надо водички. А остальное не вылить. Так я поливаю свои цветы. И они неплохо себя ведут. Смотрите, какой пустила цветонос моя орхидейка. Вот белая, это э, большой губой беглип называется. Затем вот башмачок тоже. Тоже я этим препаратом поливаю. Вот он уже отцветает. Ну, второй цветоносик пустил. Я здесь поставила их на стоечку. Посмотрите, какой результат. Видите? Цветоносик. Вот орхидейка. Вот так у меня чармер цветет. Удобрением я не, не знаю. Не люблю я удобрением поливать. Мне понравился этот препарат, и я ним пользуюсь постоянно. Ну и пока все цветы вот начинают пускать цветоносы. А те, которые ну, со старыми цветоносами продолжают свой рост. Вон, наверху корневую хорошо наращивают. Вон еще цветоносик пускай. Ну, такая у меня стоечка. И стоят мои орхидейки в уголочке. И все им нравится. И вот на окне стоят орхидейки тоже. Сейчас покажу, как они себя чувствуют. О, тоже вот цветонос. Смотрите, какой длинный пустила, мощный. Это колода. И это вот растет корешочек. Я тоже ждала от нее цветонос, но она пустила корешочек. Корешочек сильный, мощный, красивый. Ну, пускай будет корешочек, цветочек, корешочек. Какая разница. А вот леопатра у меня тоже растет. И все цветы я поливаю. Вот это у меня реанимашка. Э -э паучок, такая темно-темно-красная, почти черная. Это у меня... Как же ее зовут? На секундочку забыла, как зовут эту орхидею. но ну, ничего, вспомню, потом скажу. Она очень в ужасном состоянии, я ее купила. Ну, ее практически выбрасывали, мне ее без бесценок дали, но ну, я тоже экспериментирую. Вот я в живой мох ее посадила, на дне стараюсь, чтобы всегда была водичка, сейчас она просохла, нужно полить. Мох сверху сухой, ну, то есть он тянет влагу с поднизу, а если палец туда ставить, проверить, так он немного влажный. То есть влажности здесь хватает, будем наблюдать за этой орхидейкой камбрия точно камбрия вот когда она придет в себя или пропадет нет я ей не дам пропасть это грех я вам все расскажу и покажу вот у меня еще тоже башмачок здесь на окне здесь несколько сортов у меня башмачков вот пустил цветоносик посмотрите После моих экспериментов цветы резко опускаются в рост и выпускают цветоносики. Пробуйте, экспериментируйте, у всех получится. Это прошло полторы недели примерно, и она выпустила вот такой резко цветонос. Дикий кот продолжает свое цветение. Его я, конечно, не удобряю так как при цветущих орхидеях удобрять нельзя. Вот он выпускает корешочки хорошие, посадила его в большущий горшок, горшок непрозрачный, с фитилем, идет фитилек, и вниз водичка набирается, постоянно вода в этом окошке, и по фитильку он пьет воду. Вот такой вот дикий кот прекрасный. Это эксперимент, не повторяйте за мной Это эксперимент, я пробую как Какой орхидейке будет лучше И как ей выжить Вот эта прекрасная красавица Фиолетовая Тоже неплохо себя чувствует Вот такая орхидечка в корзиночке В подвешенном состоянии Тоже эксперимент Вот такая вот корзиночка прекрасная Посажена орхидейка. Она продолжает цвести и радовать своим цветением. Вот такие загадочные цветы и эксперименты я провожу на своих цветочках. Всем удачи, всем пока. Все у них хорошо, все замечательно. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Оставайтесь вместе со мной. До свидания.